Телерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент принял министра иностранных дел Чунга Зайдарбекова. Были подведены итоги международных мероприятий, прошедших в Бишкеке, а именно заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, государственный визит председателя Китайской народной республики, официальные визиты президента Монголии и премьер-министра Индии. Чунга Зайдарбеков представил соответствующую информацию по всем прошедшим мероприятиям. Президент отметил, что Министерство иностранных дел совместно со всеми соответствующими. Госорганами на должном уровне обеспечили содержательную части и протокольно-организационные вопросы саммита и визитов. Есть конкретные результаты. Теперь основная задача контроль за исполнением достигнутых результатов. Они не должны остаться на бумаге, а должны быть реализованы и приносить пользу государству и народу. Прошедшие международные мероприятия призваны укрепить авторитет страны и работать на перспективу ее развития, подчеркнул глава государства. Он также выразил благодарность жителям Бишкека за поддержку во время этих крупных международных мероприятий наши сограждане с пониманием отнеслись к временным неудобствам в повседневной жизни в части передвижения транспорта. Также тысячи наших граждан были задействованы в облагораживании столицы, обеспечении ее чистоты и общественной безопасности. Работали день и ночь, не покладая рук. Всем выражая признательность за помощь и гражданскую поддержку, резюмировал глава государства. Он поручил министру иностранных дел совместно с аппаратом президента вести тщательный контроль за дальнейшим исполнением достигнутых договоренностей в рамках саммита ШОС. Государством визита представителя Китая, официальных визитов президента Монголии и премьер-министра Индии в Кыргызстан. В целом, президент Кыргызской республики дал положительную оценку проведенным мероприятиям, уровню проведенных мероприятий. Как протокольно-организационные вопросы, так и содержательная сторона были осуществлены Министерство иностранных дел во взаимодействии со всеми соответствующими государственными органами, совместно с правительством и аппаратом президента на очень высоком уровне. Это было отмечено президентом Кыргызской Республики. Премьер-министр встретился с инвесторами из Китайской Народной Республики. Глава правительства отметил, что прошедший государственный визит председателя Китая в Кыргызстан, достигнутый между сторонами договоренностями, позволят углубить отношения всестороннего стратегического партнерства, придав им мощный импульс, директор многопрофильной корпорации Чан Ань Ли Ган отметил, что делегация, прибывшая из Китая, приветствует развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в самых различных направлениях. Члены делегации сообщили, что в рамках визита были достигнуты договоренности по производству китайского чая, выпуску ликероводочной продукции, экспорту сельскохозяйственной продукции в Китае. Также обсуждены перспективы развития базы электронной трансграничной оптовой торговли. Кроме того, обратили внимание на туристический потенциал страны. Премьер-министр подчеркнул, что государство нацелено на оказание поддержки инвестиционным предложениям и проектам, направленным на дальнейшее развитие сотрудничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем. Премьер-министр подписал распоряжение правительства в целях обеспечения дальнейшей эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» в рамках реализации указа президента об объявлении 2018 -го годом развития регионов. Согласно распоряжению, общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» рекомендуется увеличить уставный капитал путем дополнительной эмиссии простых акций на сумму 550 миллионов сомов в порядке, установленном законодательством, и предложить Национальному банку выкупить дополнительную эмиссию акций Гарантийного фонда, который был создан в 2016 году с уставным капиталом 72 миллиона сомов. На сегодняшний день он составляет 582 миллиона сомов. За период деятельности компания предоставила 816 гарантий на сумму 1 миллиард сомов, что позволило освоить 100% уставного капитала. Сегодня продолжается заседание депутатской комиссии по вопросу лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. В ходе заседания заместитель начальника следственного управления ГКНБ Самидину Луса Ганбек отметил, что все девять эпизодов, в которых депутаты Джугур заподозрили причастность экс-президента Алмазбека Атамбаева, зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков Генпрокуратурой. Представители следственных органов рассказали, что в частности по фактам о незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева по модернизации ТЭС Бишкека по вмешательству Атамбаева в процесс поставок угля на ТЭС Бишкек идет следствие. По последнему делу свое мнение выразил и эксперт в области энергетики Расул Умбиталиев. Он отметил, что на ТЭС Бишкека уголь за последние 6 лет поставляли по завышенной цене. За шесть лет на ТЭЦ Бишкека поставляли уголь компании Осо Прогресс Компани и Осо Рассвет Компани. Они поставили от 9 тысяч до 600 тысяч тонн казахского угля. Казахстанский уголь на ТЭЦ Бишкека должен был поступать по 36 долларов за тонну. Но, несмотря на это, компания Прогресс Компани добавляла сверху 18-20 долларов и ввозила по завышенной стоимости в 56 долларов. учредителем Осо Прогресс Компани и Осо Рассвет Компани является Болот Абиров. А добываемую Уголь Шабыркуль принадлежит казахским олигархам Машкевичу и Попову. Алмазбек Атамбаев хвастался, что его друзья построили в резиденции дом. Там действительно во главе с болотом Абировым был построен дом. Здесь появилась прямая связь с Атамбаевым. Коррупция под прицелом политики. Под таким названием в Бишкеке прошел круглый стол экспертов политологов. Участники обсудили следующие вопросы. Что оказывает влияние на результативность борьбы с коррупцией в Кыргызстане? От чего зависят ее пиковые достижения? Как общество оценивает и реагирует на самые яркие факты противодействия властей коррупции? Станет ли борьба с коррупцией наиболее эффективным политик, политтехнологическим инструментом на предстоящих выборах 2020 года? Участники напомнили, что в феврале 2018 года президент Суаран Байчинбеков подписал решение Совета безопасности, Безопасности, в котором говорится, что пора переходить к принятию новых решений, которые должны быть направлены уже не на выявление фактов и причин коррупции, а непосредственно на их искоренение. Также эксперты обсудили роль и ответственность общества и средств массовой информации в вопросах противодействия коррупции. Было отмечено, что в настоящее время борьба с коррупцией стала элементом информационной войны. Буквально начав свою трудовую деятельность, президент Саранбай Жейнбеков Обозначил одно из главных направлений своей работы, это именно противодействие коррупции. Мы все помним, как 8 февраля 2018 года состоялся Совет Безопасности, где глава государства определил основные направления и при этом подвергнул достаточно резкой критике. Я такого, честно говоря, занимаюсь политической журналистикой, экспертной деятельностью, не помню резкой критикой органы, которые как бы отвечают за противодействие коррупции. И я думаю, что здесь не только была как бы точка зрения главы государства, это был общественный запрос. В столице состоялась церемония вручения 18 специальных автомашин для укрепления материально-технической базы государственного предприятия кыргыз сы На торжественном мероприятии отметили, что в скором времени национальные почтовые службы будут полностью оснащены автоматизированной платежной системой. Подробности в репортаже Айтол Кунсулпуевой. Автопарк Крыг из Почтасы пополнился вот такими вот новыми машинами в количестве 18 штук. Теперь каждый товар или посылка будут доставляться заказчику вовремя. Данные машины сделаны в России по абсолютно новым стандартам. Как признается почтальон Алмасу в автопарке кыргыз и раньше были машины. Однако их все равно не хватало и доставка посылок задерживалась на долгие месяцы. Теперь с новыми автомашинами срок доставки заказов уменьшится на два, а то и три дня. Еще в 2016 году наше предприятие приобрело 16 машин марки «Нива», которые потом были распределены по регионам. В столице не хватало машины и приходилось разносить посылки пешком. Сейчас многие заказывают товары из интернета и была большая необходимость в авто. Теперь у нас есть машины и качество доставки улучшится в разы. Если раньше 50% доставки осуществлялись до почтовых отделений, то теперь эти машины будут охватывать полностью доставку до получателя. До сегодняшнего дня в Крыгыз-Почтасы была не развита логистика интернет-магазинов. С получением авто планируется охватить всю интернет-площадку онлайн-магазинов. А данный момент мы хотим, чтобы охватить полностью все интернет-магазины, чтобы клиенты, население мог... Доказать с интернет-магазина и тот же день получить или в течение часа, в течение трех часов, или захотят, если подешевле, то на следующий день получить свои товары. Как было отмечено генеральным директором госпредприятия, каждый год Всемирный почтовый союз проводит семинары по развитию почтовой структуры. В этом году Крылос Почтасы удалось принять участие в данном семинаре и написать два проекта, по одному из которых были получены авто. А по второму проекту в скором времени во всех почтовых отделениях появится автоматизированная платежная система. Второй проект – это автоматизация нынешних наших платежных систем. Нам выделено 120 тысяч долларов в грант мы уже в этом году начнем осваивать. В течение 30 лет мы не имели прямого наземного сообщения с Китайской республикой. Наконец-то в этом году с помощью нашей команды мы открыли наземный путь. То есть Кыргызская, Кыргызская почта является единственной компанией в Кыргызстане, машинам которой дозволено доезжать до, до Кашгара китайской стороной нам дозволено. Да? В церемонии вручения новых автомашин принял участие и вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. «Хочу особо отметить роль почтовой службы в социальном и экономическом развитии общества. Признавая необходимость вклада почтового сектора в построение информационного общества, использование информационно-коммуникационных технологий, каждое государство должно оказывать поддержку национальным почтовым службам». Отметим, новые автомашины первые два месяца будут курсировать только в столице. После полного охвата Бишкека авто частично будут Передано в город Ош, а после – из Джаралабад. Айтол Консул Пуева Турара Нарбеков, ЛТР Бишкек. К этому часу это все новости. Всем доброго, до встречи.